Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Pet Simulator X. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылочка на него будет в описании. Перед тем, как получать скрипт, убедитесь, что у вас есть какой-либо чит. Если чита нету, заходим во вкладку Exploits. И здесь выбираем чит, который вам понравился. Star либо Splash. Сегодня в ролике будут показывать старый. Старт без ключ системы, Splash с ключ системой. Вот. Ну, какой вам больше нравится, тот вы можете использовать. А далее заходим обратно во вкладку Home. В поиске пишем Pet Simulator X. Нажимаем поиск. И здесь есть ну, довольно много скриптов. А, а сразу скажу то, что из этих скриптов а, есть скрипты, которые используются с ключ системой. Сегодня в ролике я буду показывать без ключ системы, но тут 2 или 3 скрипта есть с ключ системой. Вот. Ну там в принципе получать не сложно, но я в основном скрипты, допустим, когда играю, использую без ключ системы. А сегодня в ролике буду показывать второй по счету скрипт. 691 скачивание у него. Нажимаем на кнопочку скачать. Далее, еще раз скачать. И вот он появляется скрипт. Как видите, все очень просто. А также убедительная просьба. Кому не лень, кому не сложно, нажмите на любую из этих реклам, которые у вас показывается на главной странице. А на сайте буквально 10-15 секунд побудьте, полистайте и можете выходить. Это сделано для того, чтобы сайт работал, функционировал и так далее. Но, ну, думаю, вы понимаете. Так, ладно, переходим, получается, к самому скрипту. Значит, заходим в Roblox, запускаем чит. Далее вставляем сюда скрипт. Также, кстати, я обновил чит. Теперь здесь работает DLL от VRDevs. Насколько вы знали, знаете. Раньше он не работал, около недели где-то, может быть, даже больше в САРе. Но сейчас я чит обновил, и теперь он прекрасно работает. Значит, в настройках здесь есть 3DLL, Kernel Electron с ключом, а Vardefs без ключа. Вот, у меня Vardefs стоит. Возвращаемся обратно, нажимаем на кнопочку Inject и ждем, пока мы с вами заинжектимся. Все, отлично, Inject прошел. Теперь нажимаем на кнопочку excut и вот он появляется, скрипт. Как видите, все очень просто и легко. А, так, а, значит, смотрим, что здесь по функциям есть. А, давайте включим фарминг. И, как видите, это сразу начинают а, фармить, получается, монеты, коробки и так далее. То, что есть на локации. А, так, я забыл включить автосбор монет. Вот, коллект орбс. Коллект лотбэк тоже, кстати, включайте, потому что полезная штука. И коллект ранг ревард. То есть автоматически за вас награды должны собираться, которые вот здесь вот появляются. А, нет, ранк ревартов это получается сундук. Все, ошибся. Значит, автоматического сбора подарка, к сожалению, нету. Вот, ну, в принципе, его легко самому собрать. Давайте соберем. Как видели, вылетел лутбек, и он автоматически сразу у меня собрался. А, значит... Включаем эту функцию и начинаем потихоньку фармить. Сейчас все автоматически сразу ко мне будет собираться э, в инвентарь. И на карте ничего не валяется, как видите. Все четко. А, так, идем дальше. А, есть функция Skip Arena Check. То есть, а, как видите, я ее нажал и... Пока ничего не происходит, а вот все. А, сейчас заработало. Короче, получается, если у вас включен фарминг, то вы можете скипнуть арену чек и фарма становится. Не знаю честно, как это работает, но как это работает. А, ладно. игнор big targets это короче функция. Допустим, если у вас по это слабые, а в локации, допустим, много довольно сильных по жизням коробок. Вот такие, допустим, коробки, там еще сундуки бывают и так далее. Вот. Если вы включите эту функцию, то они, питомцы ваши, не будут их ломать. То есть, будут ломать монеты там, гемы и так далее. Идем дальше. Можно ограничить дистанцию фарма. То есть, включаем эту функцию и здесь указываем значение дистанции, которую вы хотите, на каком расстоянии, чтобы они фармили у вас. Получается, ломали вообще вот предметы. Ну, не знаю, как по мне, не очень полезная штука, я ее особо не использую. Так, давайте посмотрим, а есть ли здесь автопокупка локаций. Наверное, скорее всего и не будет ее здесь, но давайте поищем. А также можно Coin Selection выбрать. На их жизни получается. Мост это, насколько я знаю, больше жизней. А лест это меньше. Но это не точно. С английским я особо не дружу. Так что не уделяйте этому внимания. Так, а здесь автооткрытие яйца у нас дальше идет. Потом профиль. И настройки. Ага, окей, значит автопокупки локации нет. Ну, ладно. Самое главное то, что фарм работает. А, кстати, смотрите, а теперь если питомцы фармят, нельзя купить локацию, как я понял. А у меня же хватает на нее. Да, хватает. А что за проблема? Чему-то купить не могу. Странно. Награда собирается, а локация что-то не покупается. А... Это, короче, либо немного скрипт залагал, либо сам сервер в подсимуляторе залагал и почему-то не хочет покупаться. Странно. Либо какой-то ДТЭК стоит. Ну, монет у меня хватает. Да, монет хватает, но почему-то покупаться не хочет. Ну, и фиг с ним. В принципе, я думаю, вы уже прокачаны, у вас а, все локации куплены. А... Значит, давайте сейчас проверим, получается, автооткрытие яиц. А скорее всего, не смогу проверить, потому что здесь такого названия нет яйца. Хотя можно сейчас попробовать найти. Можно здесь, кстати, название яйца писать. Это очень удобно. Вот, стартер X. Нет, к сожалению, походу нету этого яйца. Давайте попробуем указать. Не знаю, получится или нет. Нет, почему-то не получается. И, кстати, почему-то здесь цена на яйце а, 0 монет. Очень странно. Давайте попробуем купить. И она тоже не покупается прикольно, Ну, короче автооткрытие работает, я на своем прошлом аккаунте проверял, когда он, в, э, ну который в бане, я думаю вы знаете то, что меня забанили, вот забанили если что не за читы, а за какую-то кражу, которую я не делал, так что ну, для Роблокса, видимо, это приемлемо, ну, ему в принципе все равно на игроков, потому что он даже читы не фиксит, как видите, вот вы спокойно с читами можете играть, а тем более вы видео не снимаете, а вам ничего за это не грозит. А, также можно, получается, питомцев делать золотыми радужными, а, также в Дарк Материю. А, также собирать с машины а, готового питомца из Дарк Материи. Можно ГУИшки открывать, банка, коллекции и так далее. А, Player settings это скорость. Как видите, работает. И а, высота прыжка. Тоже работает. Интересно, смогу перелететь через локацию. Давайте повыше прыжок еще поставим. Не, не получается. Окей, ну ладно. В принципе, особо там и не нужно. Ладно. А, вот такой довольно прикольный скрипт нашел для вас. Конечно, функций может быть и немного, но самое главное то, что здесь автофарм есть и автооткрытие. Это самое главное. Ну, лично как по мне.